Несколько минут назад обнаружили в игре мини-игру битай. Это все спалили ютуберы, у которых прям много подписчиков. Это Aurum Холдик и МММ. И они сказали то, что с помощью подписчиков обнаружили это. Но есть у них такая закономерность, то что они практически одновременно выложили свои видеоролики. Сейчас я не буду ничего рассказывать о игре, в принципе, вы уже смотрели видеоролики у популярных ютуберов, и, в принципе, рассказать-то нечего, но вы это пришли на этот видеоролик, потому что я сказал то, что что же будет в конце, что же будет в финале, ведь об этом еще не рассказали. Но если вкратко, то можно просто нажать на кнопку убита на любую, здесь две кнопки, и вот так и 7 раз нажать, и потом блин, еще один раз. И потом вылезет ссылка. Нажимаем потом на ссылку. И после чего запускается вот эта мини-игра. Кстати, если у вас не запускается, значит у вас вертикально находится телефон. Включите автоповорот, и у вас будет горизонтально. Ну и потом вот такая мини-игра. Кстати, кас сцены можно перелистывать. Вот, после того, как игра вышла, я сразу сделал пост у себя в Инстаграме. То есть, что все, появилась игра про бита, и, пожалуйста, кто прошел игру, отправьте мне в директ. В клубе нашел людей, которые мне помогли и отправили скриншоты того, что они прошли эту мини-игру. И вот эти скриншоты. После прохождения мини-игры появляется вот такое окно. И тут написан английский текст, но после перевода Google-перевозчикам тут можно прочитать, что победа не ведет к освобождению. Супермассивная черная дыра все еще находится глубоко в ядре вашего шкафа. Вы его найдете? Ну и конечно же это пасхалочка от Super но которую мне не удалось разгадать, но я думаю, что сегодня-завтра мы получим ответ. А тебе спасибо за внимание, я старался снять этот видеоролик. Надеюсь, ты поставил лайк, и если ты не подписан, то подписался. Спасибо, пока.